В Питере убили 160 тысяч детей. У беременных женщин погибло 160 тысяч нерожденных детей. Женщины были здоровы, отцы детей были здоровы. Причина – облучение сотовой связью. В Америке Конгресс рассматривает БИЛЬ-637, исследует связь. Вывод – у детей рост онкологии от мобильной связи. В Швейцарии доктор Шайнер озвучил выводы доктора Карлу. Компании замалчивают о результатах исследований, вывод которых – мобильная связь приводит к онкологии. 2012 год. Глава Роспотребнадзора доктор наук Геннадий Онищенко подписал методические рекомендации, вывод которых – «Мобильная связь приводит к онкологии у детей». 2018 год. Экспертный совет Комитета по социальной политике опубликовал доклад о ситуации с мобильной связью, вывод которого – старение населения, рост онкологии. 2019 год. Конференция специалистов по гигиене и радиобиологии, вывод которого – мобильная связь приводит к онкологии. Вам мало? Родители, покупая телефон детям, вы наносите вред здоровью своего ребенка. Не совершайте преступления. Расплата уже наступает. Страна вымирает. Мы должны остановить беспредел. Все должны знать, мобильная связь приводит к онкологии. Что требуется сделать? Использовать биологическую защиту. Нейтроник – одно из самых эффективных средств защиты от излучения. Нейтроник до 80% уменьшает воздействие гаджетов. Нейтроник уменьшает напряженность электромагнитного поля. Нейтроник снимает магнитную нагрузку с организма человека. Нейтроник до 80% снижает воздействие на нервную систему. Нейтроник снижает воздействие на кровотворную систему. Требуется использовать принцип необходимости и доставки. Wi-Fi убрать из квартиры домов, использовать оптоволокно на ночь выключать все радиоэлектрические источники. По исследованиям разработчиков нейтроника безопасно детям до 8 лет 20 минут только телевизор с защитой нейтроника, детям до 12 лет, 30 минут телевизор плюс 15 минут гаджет защиты нейтроника до 18 лет. 30 минут телевизор, 45 минут гаджет защиты нейтроника. Старше 18 лет, 1 час телевизор, 1,5 часа гаджет защиты нейтроника. Допустимо на производстве. 6 часов работы с 15-минутными перерывами каждый час защиты нейтроника. Нейтроник устанавливается на смартфон, планшет, роутер, микроволновую печь, экран компьютера, экран телевизора. Нейтроник сделает гаджеты безопасными при соблюдении времени использования. Сохраните здоровье своих детей. Будьте благоразумны.